Фаршированная курица, настолько универсальное блюдо, что прекрасно подойдет для семейного обеда или ужина, а также и для праздничного стола. Фаршировать будем яблоками и айвой, вкусно и просто. Безусловно, вы можете добавить в начинку еще какие-то фрукты, крупы или сухофрукты, но я очень рекомендую приготовить именно этот вариант фаршированной курицы, сохраняя все пропорции и ингредиенты. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. 1. Курицу помойте и обсушите, чеснок нарежьте пластинками. 2. Тушку посолите, поперчите, под кожу положите чеснок. 3. Айву и яблоки нарежьте дольками, удалив семена. 4. В маленькой миске смешайте кориандр, соль и Черный перец, мускатный орех, паприку, куркуму, влейте яблочный уксус, белое сухое вино и оливковое масло. Все тщательно перемешайте. Подписывайтесь и ставьте лайки. 5. Тушку курицы нафаршируйте айвой и яблоками. Смажьте маринадом. 6. Положите в рукав для запекания и оставьте на ночь. 7. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 1 часа. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Такие продукты будут нужны. Курица тушка, 1 штука. Чеснок, 4 зубчика. Масло оливковое, 2 столовые ложки. Уксус яблочный, 2 столовые ложки. Вино белое столовое. 2 столовые ложки, кориандр молотый, 1 чайная ложка, паприка, 0,5 чайных ложки, мускатный орех, 0,5 чайных ложки, соль, по вкусу, куркума, по вкусу, яблоко, 2 штуки, айва, 1 штука, количество порций, 4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз, Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.